Здравствуйте, меня зовут Татьяна Трошкова. Я хочу оставить свой отзыв о практикуме Виктора бандалет «Мгновенный брендинг». Несколько слов хочу сказать о Викторе. Виктор является специалистом сетевого маркетинга по заработку в интернете. У него имеется множество курсов и практикумов, и один из них – это «Мгновенный брендинг». За последний год его тренинги и вебинары прошло более 10 тысяч человек. И я считаю, что лучше всех научит строить личный бренд только тот человек, который сам его имеет. Для кого подойдет этот практикум? Он подойдет для каждого сетевика, кто хочет получить быстрый результат в своем бизнесе через интернет. Кто хочет привлекать в свою команду только качественных, Партнеров, кто хочет с легкостью закрывать новые ранги в своей компании, мы приходим в сетевой для того, чтобы заработать, а заработать, продвигая только компанию и ее продукт практически невозможно. Ведь не зря говорят, что среди сетевиков нет богатых. И сегодня для того, чтобы что-то продавать, надо быть авторитетом для окружающих. То есть создать свой личный бренд, но как это сделать, да еще и за короткий период времени, для многих остается загадкой. Я тоже долго думала, как решить для себя эту задачу. Ведь, чтобы развить свой бренд, могут уйти годы, а зарабатывать хочется быстро, и эту задачу мне помог решить именно практику мгновенной брендинга. Что для меня дал этот практику? Я узнала, каким образом, не имея раскрученной странички в соцсетях, имея мало подписчиков и друзей в ВКонтакте, не зная, как лучше себя позиционировать, чтобы привлечь аудиторию, которая бы превратилась в покупателей или партнеров. Я узнала, какие следует сделать шаги, благодаря которым я стану авторитетной личностью и ко мне придут мои идеальные партнеры. Кроме того, я теперь знаю основные принципы донесения информации и модель выстраивания мгновенного брендинга, начиная со знакомства с потенциальным клиентом и заканчивая закрытием сделки. Все эти шаги в практикуме подробно освещены и их легко можно повторить. Практиками дана уникальная система быстрого создания личного бренда в социальных сетях, причем известным для всех способов. И это способ прямых эфиров. Да, именно это даст нам быструю узнаваемость, позволит увеличить нашу аудиторию и поднимет нашу репутацию в любой социальной сети. Из практикума я узнала, как найти и как привлечь свою целевую аудиторию, как искать контент для эфира, как составить план эфира, также я узнала, как сделать и закрепить заголовок своего эфира, как правильно выйти в прямой эфир, сколько прямых эфиров проводить в неделю, что необходимо сделать, чтобы его сохранить, как после эфира провести корректировку записи и прочие детали, которых я, например, раньше не знала, хотя в моей практике были уже прямые эфиры. Кроме того, Виктор рекомендует программы для обработки и редактирования видео, которые он сам использует. И вишенкой на торте являются рекомендации, как из восьми видео сделать контент на 365 дней. Я благодарна Виктору, что он создал для нас такой полезный обучающий материал. Благодаря практику «Мгновенный брендинг» я теперь с легкостью справляюсь с проведением прямых эфиров, что позволит ускорить мою узнаваемость в социальных сетях и увеличить продажи. И если ваша мечта стать топ-лидером своей компании за короткий срок, вам обязательно нужно пройти этот тренинг.